Не позволяйте вами управлять, не верьте лести, это ваши вожжи. В вас слабости немало, чтобы повлиять на вас извне и возбудить, как дрожжи.